Слава России. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Что ты его ебан, молодец? Слава России. Я с Краснодара. Молодец, молодец. Уважаю молодец, молодец. Как, как у вас там дела? У нас все хорошо. У нас все хорошо. Что там, что, там, что вы там За... Заира что слышала? Да я беспокойся, все нормально. А, у, вас, ну, а, а, а, а, а, у вас там пропаганда, блядь, пиздит. У нее другу, да? Где в России что ли? В России. что Нет, ну, короче, поставляли в Россию эти шахеды, что по Украине хуярили. В а, сегодня уебали, блядь, где они составляли. Короче, короче пизда. Пизда вам, кацапи ебучие, понял? Ты ебучий кацап нахуй. Вам пизда, что ты улыбаешься. Слава Україне, слава нації, пизда русских федераций, пиздасты ебучий. А что ты, а улыбки а уже не стало, улыбки не стало. Ты ответишь на один вопрос, а Будниш то пубниш на один вопрос не можешь ответить. Давай, давай, давай. В чем, кажи, слава? Кажи. В чем слава? слава? В чем слава? Слава, слава Украине. В чем? В чем заключается слава? Слава Украине. А, ну, не нас ваших, Не верни ну, украинцы. Не ваши а пидорасы путинские, блять. А пидорасы, вы сука, ты че не... ты улыбаешься? Ты не а, не короче... Даже... Короче, а знаешь, что я... ты даже не можешь ответить, в чем ваша слава. Вы только бубните слава, слава. А в чем слава не знаете. Если в чем слава знаешь, ты скажи, поясни. Челленджеры едут, челленджеры едут, абрамы едут, вам пизда, кацапы, вам пизда. Вам пизда, не улыбайся на, Не улыбайся, вам, слава, вам пизда. Скажешь, вам где тупо пизда. А чё ты, сука, сидишь? Чё ты не мобилизованный, А, мобик, чё ты, нахуй, не идёшь на войну? А, чё ты улыбаешься? Хуйло, ты, ёбаная, блядь. Чё ты не... Чё ты блядь? Улыбаешься, блядь. Антон, ты, ёбаный, блядь. Кацап, сука, ёбучий. А, чё ты мне там течешь, нахуй? На, на тебе, сука. И сдири. Сука, сдохни. Щоб... Знаешь, я тебе одна скажу? Чтобы твоя мама, твоя сестра, твои брати, чтобы все сдохли. Пидарасы вы, путинские. Россияне, а оно улыбается. Понял? Пидарасы. Лучше тебе мама на будь-як ну. бы нам. Понял? не знаешь, что такое, но лучше тебе мама на будь-як висела А оно улыбается, им мама сдохла. Чтобы мама сдохла, Антон, ёбаный, блядь. Ему похуй, понял? Все.